У вас часто болит голова, вы чувствуете постоянный дискомфорт в области висков и шеи, а лечение у невропатолога не помогает, а может быть вы обратились не к тому специалисту и вам нужен стоматолог, потому что причиной всех этих проблем могут быть нарушения работе жевательного аппарата. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава встречается в наши дни довольно часто. Многие считают, что она проявляется лишь щелчком в суставе и периодическим заклиниванием челюсти. На самом деле дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – достаточно серьезный диагноз, который нельзя игнорировать. Потому что если ничего не делать, не предпринимать никаких мер, то может пострадать качество жизни, возникнут проблемы с шейным отделом позвоночника, изменится осанка, появятся другие неприятные симптомы. Болезненное открывание рта, шум и звон в ушах, затруднение при глотании, скрежет зубов во сне. Височно-нижнечелюстной сустав имеет важное значение для функционирования всего организма. Он задействован в процессе речи, жевания и глотания, а также зевания. При этом из-за своих анатомических особенностей он довольно уязвим при травмах и может пострадать при неосторожных движениях головы и челюсти. На изменение положения челюсти влияют и другие факторы. Удаление зубов, их естественное стирание, даже завышение пломбы может привести к тому, что контакт между зубами будет нарушен и челюсть изменит обычное положение. Из-за этого меняется тонус жевательных мышц и мышц шеи, что быстро дает о себе знать болезненными ощущениями. А вот неправильный прикус на состояние височно-нижнечелюстного сустава влияние не оказывает. И его исправлением занимаются стоматологи-ортодонты. Тогда как на борьбу с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава встает молодая, но активно развивающаяся наука – нейромышечная стоматология, специалисты которой уже научились справляться с этой проблемой. На этом я завершаю свое короткое видео. Если эта проблема не обошла вас стороной, прошу поделиться в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.